Курс «Женский круг» по Виталию пришла я с огромным сомнением. Вообще, в принципе, с сомнением, потому что был опыт общения с другими преподавателями для раскрытия осознанности, внутренних своих качеств каких-то, в том числе и женских. И мы даже общались с Виталием на первом занятии, что если что, я могу уйти, безболезненно, все в порядке, он согласился, да, пожалуйста. Увлеклась сразу, просто с первого занятия. Какой у меня был запрос? Стать более женственной. Почувствовать в себе женщину. Раскрыть в себе какие-то более глубинные качества, которые я в повседневной жизни выпускаю и не замечаю. Чтобы сказать, что я получила 100% своего запроса, я получила 300% или 500%. Или тысячу. Почему? Потому что э, я настолько раскрыла э, не только эту сферу, который, о которой я думала, а настолько я увидела других разных сфер, что я не замечала, что какие я выводы сделала, какие начала получать результаты. Э, ну, это небо и земля. Потому что э, ну, известные темы э, тема работы с мужчинами, с родителями, души осознанности, это все известные темы, но как их систематизировать, организовать, что зачем э, проработать, прообщаться это среди других участниц, как Виталий ведет, э, строит разговор, как э, коррелирует результаты девочек и мой личный результат, это ну, просто бесподобно. Вот. Что я могу сказать, в результате 9 месяцев этого курса я уже начала замечать результаты. Замужем я 20 лет, тоже поняла свои ошибки. Слава Богу, они не, не привели каких-то катастрофических решений. Но результаты просто с каждым днем в положительной динамике. Общение с родителями очень активно улучшается, и это влияет на мою жизнь ежедневно. Могу сказать, что мой личный доход финансовый увеличился в два раза за время курса. И мне абсолютно поменялось э, мое личное окружение за 9 месяцев. Абсолютно. Много появилось людей, которых я ждала, которые, с которыми мне интересно, и в том числе вы девочки. Я очень рада вас всех видеть. Вы отражаете грань и какие-то вопросы лично мои, потому что очень интересно работать в группе, как построена работа в группе. кажется вопрос тебе не касается, но на самом деле ты потом, когда идешь домой, настолько он открывает то, что как ты думаешь и как вот, то есть все в тему, все вовремя, все тогда, когда надо. и то, что действительно я хотела, я получила действительно гораздо больше. Поэтому спасибо вам всем. И Виталию просто вот безумная благодарность. Спасибо.